Я не говорю о том, что мы единственные, на рынке полным-полно хороших компаний. Nature Sunshine занимает свою нишу, это топовая компания, это компания, которая а, пришла на рынок и остается надолго. Я понимаю, что а, и бытует мнение, что нужно запустить какую-то новую компанию, раскрутить ее на рынке, а скажите, пожалуйста, может быть, есть у вас знакомые, которые это пробуют делать уже пятый раз? Понимаете, может быть, и не будет новых топовых компаний в ближайшее время. Может быть, стоит взять не раскрученную NSP и раскрутить ее в своем регионе так, чтобы она стала самой крупной компанией города, но при этом стабильной, а не просто взять бумовую компанию, собрать с дистрибьюторов деньги и потом предложить им новую компанию. Понимаете, это не модель пассивного дохода, это модель а, продажи людям идеи сетевого маркетинга с новым бизнесом. По большому счету, самая важная ценность, которую а, NSP несет – это либо пользоваться очень хорошим продуктом и чувствовать себя долго годами и прожить на 20 лет дольше, либо начать строить а, партнерскую сеть в НСП и стать богатым человеком, а, научиться жить посредством, не выпендриваться, научиться жить а, богато, достойно, путешествовать и так далее, и так далее. Это не, скажем так, не модно в Инстаграме. Очень модно купить Mercedes в кредит и потом его отбивать вот так вот, бегая по регионам. Мы не сторонники такой модели, мы сторонники выстраивания дохода. Сначала 500 долларов регулярных, потом 1000 долларов регулярных, потом 5000 долларов регулярных, 10 и так далее. Основная задача вашего наставника, меня в частности в Necce сделать так, чтобы вы вышли на стабильный источник дохода, потому что 1000 долларов, заработанные в NSP, отличается очень сильно выгодную сторону даже от 3000 долларов, заработанных в другой компании, потому что где-то эти деньги нестабильные, а где-то эти деньги будут каждый месяц накрывать вас годами. А это очень важно, когда вы приходите э, в офис и понимаете, что вас ждет чек, а не у вас есть кредит благодаря этому бизнесу. Потому что э, Nature Sunshine это корректная модель работы на рынке, это маркетинг план с маленькими покупками, но большим количеством людей это маркетинг план с минимальным входом при котором люди не приобретают долги это маркетинг план при котором вам не нужно делать колоссальные боковые объемы для того чтобы получать с одной основной ветки какой-то доход огромное количество компаний предложат вам огромное количество работы чтобы хоть что-то заработать с основного лидера В Nature Sunshine минимальные боковые объемы, минимальные требования к работе для того, чтобы получать с ваших действующих лидеров какие-то доходы. Поэтому если вы принимаете это предложение, ну, вы вступаете в самую комфортную на сегодняшний день сетевую компанию и вы предлагаете очень достойный маркетинг план для своих людей. Потому что лично я могу сказать, что раскрутить можно любую компанию, а вот сохранить дистрибьюторов в ней – это большой вопрос. И вот если вы научились заводить людей в сеть, быстро строить организацию, тогда вопрос, почему эта организация не такая стабильная. А если вы вступаете в Nature Sunshine и применяете свой навык построения организации, то эта организация будет вас кормить годами. И это очень важный момент. Потому что заработать и зарабатывать каждый месяц – это принципиальная разница.